Если дерево, не сырой, конечно. Это называется финская свеча. Чек приготовить, еду можно разогреть, и очень тепло от него по сторонам, и можно разводить в лесу его, сверху самолет не видит этот огонь.